Так, всем привет, друзья! Меня зовут Никонов я из города ишкар Так получилось, что с 2012 года я попал на волну кредитования. Это когда всем выдавались кредиты, достаточно просто и быстро. И к началу 2013 года дошло до того, что я даже стал покупать одежду и еду через кредитные карты. Я думаю, многим знакома эта ситуация. Вот. И ежемесячный платеж перевалил уже за 50 тысяч рублей. На тот момент уже была достаточно сложная финансовая ситуация. И стоял выбор платить банком, либо э, платить в семью. И я принял решение как бы, перестать платить банком вообще. То есть полностью э, прекратил а какие-либо платежи банка. Соответственно, это как бы повлекло нескончаемый поток звонков, угроз мне, моим близким. Родному это было как бы такое тяжелое время. Психологическая обкатка у меня была. Вот. Я достаточно изучил большую юридическую базу, то есть там и внутренняя банковская служба звонила, и коллектора звонили. Я достаточно поднатаскался, то есть и после ряда заявлений. Звонки прекратились, ну там потому, что был достаточно серьезный состав преступления. А вот э, В конце 2015 года я познакомился с Владимиром Мошкиным и его проектом «Правовед». И с начала 2016 года я активно включился в работу. А, я был удивлен, когда увидел ну, большое количество дыр и в самих кредитных договорах, и в банках, и в законодательстве очень много нарушений и на данный момент сейчас есть ряд заявлений на которые банк просто ну, не сможет не ответить среди них это вот это вот заявление здесь всего лишь всего лишь пять пунктов это заявление было отправлено в банк Траст и он допустил ошибку, он на следующий же день ответил мне такого вот, черно-белой ксерокопии были соответ... были написаны соответствующие заявления в прокуратуру МВД по факту подделки подписи и не печать черно-белая и непонятно это было факсимилье или подпись вот соответственно стал у меня канал на YouTube по подписчикам увеличивается, количество подписчиков стало добавляться, очень много людей стало звонить, писать, очень много активистов в своем городе появилось, оказывается, они есть, в каждом городе просто люди не знают, сидят так вот, переписываются, живой даже, не знают никого. Видео с данным документом о предоставлении пяти документов у банка было размещено на канале Партнеры. меня, конечно, было большим удивлением, что оно на данный момент набрало более 20 тысяч просмотров, потому что сейчас закредитованность населения просто колоссальная в России, и это неспроста, потому что и непростая финансовая ситуация, и адские проценты, и то, что банки вообще не хотят идти навстречу, и пока вы платите кредит, вы клиенты и самый лучший человек на свете но стоит вам э, допустить всего лишь одну просрочку как вы самое последнее то самое да-да поэтому друзья присоединяйтесь к нашу команду у нас есть чаты у нас есть сайт у нас большая группа бесплатных чатов много информации вперед действуйте и не сидите на месте всего наилучшего. Пока-пока.